Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем создание бактуса. Задача этой части – обработать край. На самом деле обработка может быть абсолютно любой. Если вы владеете крючком, спицами, неважно, можете обработать края тем способом, который вам понятен, приятен и в данном месте вам кажется оптимальным. Я буду его обвязывать на вязальной машине. У меня есть разделители серые между каждым цветом. И вот этим же серым цветом я сейчас буду обвязывать край бактуса по всему периметру. Просто надевая протяжки на вязальную машинку, провязать два ряда, точно так же, как мы это делали между цветовыми вставками, и закрыть рыхленько всю вот таким образом мы выполним обработку. Если у вас есть какие-то неровности, какие-то шероховатости, в момент места, где вы делали убавки, они отлично уберутся в эти края, и все будет очень ровно аккуратно. Надеваем на иглы самые тоненькие протяжки, то есть не надо полный петельный столбик, не надо надевать ногу, потому что бактус он может разворачиваться в процессе эксплуатации и не хотелось бы чтобы у вас торчали некрасивые лохматые края поэтому надевайте самый краешек и будем соединять надеваем полотно на иглы внутренняя часть, сначала делаем внутреннюю половинка и половинка. Вот половинка одна уже готова, надеваю вторую 85-85 петель. Если вы выполняли по моим же расчетам, у вас тоже должно так подойти 85 и 85. Если вы надеваете по своим каким-то расчетам, смотрите, чтобы полотно просто свободно помещалось на иглах. Не было стянуто, но и не растягивайте изо всех сил. Надеваем за самые-самые протяжки. Видите, я сначала соединила серые разделители, чтобы они соединялись между собой. Серое-серое, серое-серое, чтобы цвет не проходил между ними. То есть, такой эффект. Серый разделитель совсем разделяю. Здесь будет то же самое. Видите, меня, мы когда вязали красное полотно, видно, когда я буду соединять, я его просто закрою, его будет просто не видно между разделителем и окантовкой, красный цвет уйдет. Спокойно надеваем сначала, ну давайте здесь покажу, есть у меня середина, то есть я навесила полотно, надела середину, надела вторую часть. Теперь у каждой середины я ищу серединку, у серединки я ищу тоже серединку надеваю на иглу. И таким образом у меня всегда равномерное натяжение. Надеваем протяжки. Если какой-то игле не хватает протяжек, надеваем узелок. Пропускать нельзя, целый петельный столбик надевать не надо, будет очень грубо. И провязываю два ряда, закрываю. Получается... Вот такая достаточно рыхлая конструкция. Главное рыхло закрывать. И провязывать можно на плотности рыхлее, чем основное вязание. Если основное вязание на 9 плотности, то окантовку я вязала на 10. И рыхло закрыла обычной косичкой. Получается и держит форму, и в то же время, видите, вот такой пухленькой получается. И держит полотно, и в то же время ничему не мешает, никуда не загибается. Поэтому надеваете полотно, провязываете два ряда, закрываете и таким же способом выполнять окантовку по внешнему краю. Но внешний край у нас в машину в два этапа не войдет. Там будет три этапа. Надеваете, провязываете, надеваете следующий. Потом соединяете между собой провязанные окантовки. Можно сшить иголочкой аккуратно, чтобы было не видно. Можно в процессе провязывания надеть вот эту уже готовую окантовку на иглу. И таким образом соединить. У вас будет целиковая отделка по периметру. Надели полотно, берем рабочую нить и рыхло провязываем два ряда. Провязали один и с того края, где у нас уже готова вязка. Надеваем петлю серую на боковую сбоку на крайнем углу. Поднимаем нити усов нитевода нужно и закрываем обычной косичкой и ставим игру. в среднее положение закрываем низачки и косичкой либо любым другим удобным вам способом главное не затягивать чтобы край который мы закрываем был достаточно рыхлый